Я хочу от всех Ваших почитателей и ценителей, всех, кто Вас любит, еще раз поздравляю. У Вас миллиардов э, много, Вы почетные граждане многих э, городов, городов э, ряд государственных премий Советского Союза и Российской Федерации. Но все-таки это такое мероприятие серьезное, не, необычное, большой юбилей. И, я хочу вас предполагать, что мы подписаны указ о наградении вас орденом Заслуге Триотечества. Да, Спасибо. Ильич, вы а, в одном из последних интервью а, сравнили представителей власти с Орлами. Вот здесь вот, вот эта композиция, которую я хочу вам напомнить, из нее видно, что Орлы не всегда побеждают. так что да. дискуссия может быть продолжена. Я думаю, да. да. <смех> Я думаю, да. Но иногда, правда, они все-таки сверху высмотрят и кого-то клюнут. Кто <смех> нужен. Но, но здесь его внизу, кстати. Да, видите, да. Бывает и такое. Бывает все. Но... <смех> Бывает многое, да, не говорите. Важно все-таки своя основа. Без своей основы как то заблудишься. Да. Безусловно. Это трудно. Жизнь сложная. Штукови. Как у вас обстановка в театре Обстановка-то была ничего, по-моему. И потом меня так порадовал. И моя старая знакомая. Раз. Она меня девять раз целовала. С перерывами. Но мы старые знакомые. Она же приглашала театр, еще раз пригласила. Но она запоздала, но по уважительной причине. И, и Лавров, конечно, замечательно мне такую привез. Это редкая очень премия. И я очень люблю господина Моцарта. И то, что и ставил ряд опер. И поэтому это связало все мои воспоминания о жизни. И когда я ставил «Дон Джованни» Моцарта, действительно я наслаждался в Будапеште. И они потом ездили с этим спектаклем по многим странам. Но ставить было очень трудно. Ибо у них традиция петь по-венгерски. Но петь «Немертек мадеруль» – а, а Моцарт написал по-итальянски. Но я при поддержке хороших друзей моих, которые были у власти, конечно. Uh -huh. Все-таки они тоже за меня были, что надо спеть по-итальянски, а там по Ну, Моцарта, наверное, вообще очень сложно стоять, потому что он сложный был человек. И... Он yeah. сложный господин. Он такой заявлял тогда, когда ему сказали очень высокие господа, Самое главное, господин, что а не кажется ли вам, господин Моцарт, что нот слишком много. Говорит, не беспокойтесь, ваше величество, нот столько, сколько нужно. Тот говорит, ну, пожалуйста, раз считаете, то оставляйте. Да, он, был очень, он был человеком с характером. Это, это да, самое главное. Вот это. сложный был, господин. Видите, даже... Могилу до сих пор все ищет. Он же братский могила. Да, да, я знаю. Да. Я, я знаю. Он забавный. И, есть книга очень хорошая, венгерская, если хотите, я добуду. Ах, если бы Моцан вел бы И она в документах. Угу. Это очень интересно. Там же семейная драма фактически, да, да. Он да очень любила отца, было. но не захотел ему подчиниться в конце концов. Да, да. ну тот просто немножко такой колмудистый, угу. да. перейти к евреям, то.. Он его не хотел допускать в квартет. Они музицировали. но ну, он был такой старых, закостенелых представлений музыкальных, Но это музыкальная очень семья. Но как-то кто-то опоздал из квартета, и Моцарт сам взял маленький и начал за него играть. И когда отец, значит, что-то рявкнул на него, положи сейчас же, то заступились все музыканты в квартете и сказали, да оставь ты сюда в покое ты смотри он не... как он импровизировал он же украсил э -э, все ну последние исследования <клышко> показывают что э -э, вина родителей в том числе отца тоже есть э -э, в том что Моцарт э -э, не был полностью здоровым человеком он его э -э, маленьким ребенком Таскал по городам, по-европейски. Это было и, и, да. и, и, заработал много проблем. Да. Но потому что ребенок Джидны гениальный, его таскали как вундерфинды да. и мешали просто, чтобы он нормально развивался. Да. Я это очень хорошо знаю. Ну, вы в Хельсинке-то не ставили, да? В Стогоме? Вы в, в Хельсинке не ставили, да вы в Стокгольме ставили. Стокгольме. Я это ставил в Будапишке. В нет. Но Будапешне. вообще в Скандинавии работали в Стокгольме, да? Я работал, да, с Бергманом. Когда был Бергман, Бергман очень помогал Тарковскому на первых порах снять фильм. А может, спасибо.